это волнующий, незабываемый аромат фрезли, жасмины и мускуса. Классический мотив расцвечения ярких оттенков освежающей зелени в теплых случаях солнца, которые придают верхние ноты фрезли и личи, ноты сердца магнолия, жасмин, имбирь и перец, и базовые ноты амбра и мускус. Beauty Квин – это источник вдохновления для королевы красоты, изысканная диадемой свежих фруктов сплетенные с ними цветами, прямым шлейфом древесных нот. А это верхние ноты бергамота, мандарина, ананаса и черной смородины. Ноты сердца роза, жасмин и фиалка. Ноты шлейфа амбра, мускус, ваниль и дубовый мох. Красота — это мир. В этот мир ароматов ты покоришь весь мир. Хэдэд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 Роза, жасмин, цветы апельсина, лотос. Ноты шлейфа, амбра сандалового дерева, Ваниль мускус. Это парфюм высокой моды от гвидов Марии Кечмер для любимых наших женщин. Пседоним. Легкий и чувственный аромат Очарованный нежным дыханием персика, кувшинки, фиалки и сандалового дерева в шлейфе. Верхние ноты. Черная смородина, дыня, лич и персик. Ноты сердца, кувшинка, жасмин, розы и фиалка. Ноты шлейфа, теплые, тона сандалового дерева и ветивера. Легкий аромат ванили. Его таинственное звучание помогает раскрыть страсть и окутывает тайной. Цветочник зеленый, элегантный, также хоть лонгет от Брюса Виллиса. Это букет белых цветов с запахом свежих цитрусов. Окутывает нас чувственной аурой, наполненной шармом и радостью жизни. Сандалово дерево и мускус наполняют аромат теплой теплотой и романтикой. Верхние ноты это цитрусы, груша и пряности. Ноты сердца, жасмин, лирия, пион, тубероза. Ноты шлейфа, это белый кедр, сандаловое дерево и мускус. Аромат Лонви ⁇ это символ любви, верной и страстной. Сен-шоу ⁇ грация. Восхитительный букет из розы, ванили, амбр и сладкой ноты аромата гурман. Уникальный парфюм, который окружает неповторимой аурой и заставляет нас мечтать. Для женщин предпочитающих элегантный и чувственный аромат. И играя такими нотами, как верхние ноги. дикая слива и боярышник, ноты сердца роза, гиалурон, жасмин, фрези, ирис, ландыш и роман-гурман, ноты шлейфа, сандаловое дерево, белый мускус, Ванил. ветерю, кедр, амбра, полные обаяния и чувственности. Лен Клешин, эссенция розы.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 в романтичном и чарующем аромате. Бриллиант. Современный и яркий. И гламурный аромат. Волнуется первого вдоха. Верни ноты бергамот, груша, фрезия. Ноты сердца, жасмин. Ирис, цветы апельсина. Ноты шлейфа, карамель, пачули, ваниль. Бриллиант, лук, блестящий. Ваш образ. ЛР классик Валенсия. Яркий, искристый аккорд цитрусовых и освежающих, цветочных нот, чарущих, дуновения мускуса в шлейфе. Верхние ноты лимон и грейпфрукт. Ноты сердца кардамон, розовые ягоды и жасмин. Базовые ноты амбра, кедр и мускус. Элэкросик – это просто стильно и обаятельно. Элэкросик Лос-Анджелес – живительный и свежий коктейль из аромата черной смородины, кувшинки,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 Эвер Классик – это просто, стильно и обаятельно. Эвер Классик Марбелья. Знойное звучание розы и жасмина определяет насыщенного запаха. Теплый, мерцающий аромат – сочетание истинного соблазна и тонкой чувственности в окружении пряных нот пачули. Верхние ноты – цитрус, бергамот, апельсин. Ноты сердца – цветочные роза и жасмин. Ноты –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 подчеркивают креативность аромата, делая его соблазнительным и притягательным. Верхние ноты апельсин, лимон, масло корицы. Ноты сердца – горденья, роза, жасмин и илан Ноты шлейфа – легкая амбра, мускус и кедр. Ленг колешин – морской бриз. Искрящие блики света на лазурном морском волне. Освежающий аромат. Излучает шарм и таинственную глубину моря. Нотки бриза сочетаются с ароматом кувшинки и теплого кедра. Верхние ноты – это бергамот, лимон и морской бриз. Ноты сердца – пряности, ваниль, илок, илок. Ноты шлейфа – дерево-кедр, мускус, сандалово-дерево. Морской бриз – это сияющие блики морской волны, свежий и яркий аромат. Л.Р. Classic Гавайи – бесконечно женственный чарующий аромат, в котором цветочные прохладные ноты заключены в объятия сладких смолисто-пряных оттенков. Экзотический микс корицы, гелатропа, ванили и бобов тонко. Верхние ноты – бергамот, корица, гвоздика. Ноты сердца – жасмин, роза, гелатроп, ландыш, сандаловое дерево. Базовые ноты – это ваниль, мускус бабы тонко. ЛР классик это просто, стильно и обаятельно. ЛР классик Антигуа, ярко выраженный, цветочный аромат, настоящая симфония, состоящая из нот розы, ириса и фиалки и жасмина, в сочетании с суртовыми оттенками персика и абрикоса. Верхние ноты персик, абрикос, фиалка, бергамот, ноты сердца ирис, дилотроп роза,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 Розы и ванили, уточенное дыхание свежего срезанного цветка, наполненное весенним солнцем прохладной утренней росе. Стиль и изысканность аромата, подчернута ее естественной элегантностью и играя такими верхними нотами, как цветы апельсина, герань, базилик, бергамот, ноты сердца иланг иланг фиалка, жасмин, тубероза, корица, кардамон.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 Верхние ноты – бергамот, мандарин, шоколадно-карамельный аромат. Ноты сердца – жасмин, маракуя, персик, абрикос. Ноты шлейфа – пачули, ванили и специи. Восточный и соблазнительный для страстных и влюбленных. Пьюр от Гвида Мария Кэшми – женский аромат, освежающий душевный и чувственный теплый одновременно. Композиция аромата состоящая из персика.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 Ароматический зеленый харизматичный, древесный зеленый элегантный, свежие, водные, спортивные, ориентальный, пряные, страстные. В категории ароматический зеленый харизматичный, такие как терминатор, загадочный, бескомпромиссный аромат, дополняет мужественный образ владельца свежими нотами бергамота, лимона и амбра. Играй такими верхними нотами, как апельсин, лайма, бергамот, ноты сердца, лаванда, эквалипт, ноты шлейфа, амбра, бобы тонко, кедр, ладан. Энергичный и дерзкий букет для ярких эстрогантских мужчин. ЛР-классик Бостон. Яркая фруктовая композиция, в которой солнечная свежесть яблока и апельсина. Изысканно окружена мягким звучанием древесных нот кедра и амбра. Верхние ноты – это яблоко, лимон, апельсин. Ноты сердца – жасмин, роза, ландыш. Базовые ноты – мускус, амбра, кедр. LR Классик. ароматы несут в себе лучшее из прошлого для наслаждения в настоящем. Metropolitan Мэн. элегантный, стильный аромат, рождается в сочетании цитрусовых нот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 Манит своей неповторимостью и роскошью, как и аромат, насыщенный запахом имбиря, и сочного апельсина, амбры и табачного листа. верхние ноты имбир, цветы апельсина, бергамот, грейфрукт. Ноты сердца зеленые и цветочные, базовые ноты кедр, амбра, табак, мускус и пачули. Сочетание с привкусом пряности и фруктов придает звучание композиции, мужественность и строгую элегантность. Красик Старгольм. Стильный, но в то же время традиционный аромат, наполненный интонацией кедра и бергамота, которые гармонично сбалансированы и благородными нотами амбры в шлейфе. Верхние ноты – бергамот, лимон, анис, Ноты сердца – кедр, говаяковое дерева, гальбан. Базовые ноты – амбра, мускус. Стаголь ⁇ это город моды, дизайна и свободного стиля, воплощенный в одноименном парфюме. Брюс-Виллис ⁇ первый аромат от самого Брюс-Виллиса, который номинировал на международную премию. В композиции ведущим являются такие ноты, как герани, перца и витера. Гармонично сбалансирован с ароматом кедра и грефрукта.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 как и этот аромат, выбравший в себя запахи лаванды и кедр, завершающие морским оттенком. Играет такими верхними нотами, как мандарин, бергамот, лимон, мята и кориандр. Ноты сердца – это герань, жасмин, мускатный шалфей и лаванда. Базовые ноты – сандаловое дерево, кедр, ветерю и мускус. Классические ароматы несут в себе лучи из прошлого. Для наслаждения в настоящем. Рейсинг. Аромат вихрь. Из освежающего апельсина и кардамона. Жасмин и кедр. Керпки, но теплые древесные ноты, которые доминируют, придавая его звучание, спокойствию, строгость и благородство. Верхние ноты цитрусы. Апельсин, кардамон, гвоздика, базилик. Ноты сердца. Жасмин, лаванда, кедр. Ноты шлейфа. Амбра, мускус и ваниль. Уидом Мария Кешмер для мужчин. Энергичная, живая освежающая верхняя нота переход в многогранный и яркий аромат, настойно на благородных древесных нотах, согревающих после вкусия кожи, ванили и ветерию. Играя такими верхними нотами, как бергамот, мандарин, шинус мягкий, ноты сердца, перец, герань. Кашемировое дерево, ноты шлейфа, ваниль, ветерин, кожа. Гвидомер Кэшмер – это стильный, модный и неподвластный времени аромат для харизматичных мужчин. Брюс персонал. Яркий средизмертный аккорд Бергамота и лаванда освежает облагородный аромат кардамона и кожи, подчеркивают мужественность и харизматичность своего владельца.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 Этот аромат, который вдохновит вас просто оставаться собой. Мужеский аромат из гвоздики, гвоякового дерева и кедр, который будет всегда сопровождать вас. Верхние ноты – дудник, шафран и розаносит. Ноты сердца – гвоздика, гвоякового дерева и кедр. Базовые ноты – сандаловое дерево, амбра и мускуль. Будь по-настоящему самим собой.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 состоит из легких и часто сытрусовых нот. Ноты сердца ощущаются после испарения верхних нот и раскрываются в течение от часа до трех. Продают неповторимость аромату, обычно включают цветочные ноты, которые комбинируются с другими парфюмерными компонентами. Ноты шлейфа придают аромату полноту и длительность звучанию, благодаря более насыщенными парфюмерными компонентами,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 Наносите парфюм на те места, где кожа наиболее тонкая и где к ней сильно всего приливает кровь. Это на шею, виски, запястья, локтевые, сгибы. Также хорошо сохраняет волосы аромат. И аромат раскрывается на всех по-разному. И это связано с состоянием вашей кожи, значением вашего ПАЖ. Ее увлажненность. Также ваша, влияет на ваш аромат, также влияет ваше настроение. И состояние вашего духа также влияет на аромат. Знаете, что пахнет хорошо вечером, может раздражать днем. Компания LR стоит в ассоциации косметологии ВКМ. Наравне с такими брендами, как Dior, Шанель, Cartier, Живанши и другими.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 Оставляйте заявку и мы с вами свяжемся.